Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале Сочи ЮДВ. С вами снова Вячеслав. Ну и по просьбам наших зрителей, как я и обещал, хочу вам сегодня показать таунхаусы. Сегодня мы приехали на таунхаусы на Канны, которые строятся по ФЗ 214 с эскроу-счетами, любые ипотеки, все проходит. Таких таунхаусов, аналогов в Сочи нету давайте я начинаю вид с крыши эксплуатируемой кровли чтобы сразу понимали всю прелесть виды всего города и моря и вот это все ничем не будет прикрываться море у нас практически на 100 градусов если позволяет мои математические Опознание, как говорить об этом. Вот. Дома будут все. Ну, таунхаус. У нас здесь от триплексы и дуплексы. Вот, триплексы и дуплексы. Получается два дуплекса. Они у нас раз, и два, и три триплекса. На 40% уже продано, внешне все будут сдаваться застройщикам полный, ну как внешне готовы. И только остается зайти на ремонт. Вот такой дорогой у нас композит. Алюкабон, все сделаны. Здесь у нас, даже невзирая на то, что а, это и кровля, здесь будет у нас мокрая точка. И можно делать здесь кухонную зону. Здесь у нас застройщик сделает пергул. Поэтому можно спокойно отдыхать. На каждой кровле, каждого таунхауса будет своя вот такая зона. С перголой, зоны отдыха. И здесь можно сделать свою оранжерею, пожалуйста поставить протанговую мебель и отдыхать летние весенние осенние деньки проводить вот с таким вот. по месторасположению чтобы понимали у нас здесь вот тут у нас и школы и садики бизнес-школа самая лучшая в городе Сочи бизнес-школа 10 она у нас вот здесь в шаговой доступности. Разв... Раз... Развязка дороги в любую территорию. Дагомыс, пожалуйста, в центр, пожалуйста. 10 минут вы уже в море моле. Вот. Хотите на море поехать? Дагомысский, Мамайский пляж, пожалуйста, Альбатрос, пожалуйста, центральный Черноморский, пожалуйста. Все э, в доступности. Трасса выезжает на основную жилу и вы можете в любую точку города отсюда выехать. По территории. Каждый дом будет оборудован брусчаткой. Это все у нас будет вот в такой э, тематике. Тоже, как, скажем так, э, печатная брусчатка. Вот. Ну, все будет обработано. Сделано будет э, озеленение. Я вам потом э, покажу на рендерах. Вот. Ну и давайте пройдем внутрь. Таунхаусы у нас будут четырехэтажные. Ну, будем говорить так вместе с кровлей. Кровли это у нас как четвертый этаж. Вот такие большие световые решения. Это у нас шуко. А, нет, прошу прощения, это алютеч. Алю Тут у нас будет спальня, состоящая из двух комнат. Вот такой балкончик с одной спальни, тоже с которой весь вид ничего не перегораживает А для тех, кто любит транспорт, у нас вот здесь буквально в 50 метрах конечные автобусов, Поэтому э, можно даже на, авто, ну, на обычном транспорте переезжать Но в любом случае здесь, конечно же, лучше брать машину, потому что здесь есть свой гараж на одну машину и парковочное место еще на одну машину и пожалуйста еще одна комната потолки у нас 330 все центральные коммуникации что позволяет нам здесь везде сделать теплые полы на этом этаже на нижнем вот, мокрая точка на этом этаже здесь мы делаем ванну санузел пожалуйста застройщик все коммуникации уже вывел для кондиционеров, как на верхний этаж, на, ой, на этот этаж, на следующий, на нижний, вот. внешний вам ничего не надо будет вешать. Здесь у нас кухня-столовая, доплат за газ уже никаких не нужно, потому что все введено, двухконтурные котлы вставлены, мокрая точка, сейчас мы попробуем выйти на балкон, а, пожалуйста, Здесь у нас вот такой еще балкон С кухней-гостиной Здесь уже застраиваться ничего не будет Эти дома уже сданы Здесь все обжитое, люди живут Поэтому ничего вот так у нас уже Впереди здесь ничего не вырастет а По всему периметру Будет полностью озеленение Сейчас мы конечно видим стройку, но я вам на рендерах Еще раз повторюсь, все покажу Так С этой стороны давайте закрываем хорошие портальные двери большая кухня, гостиная, очень светлая как видите у нас панорамные такие окна на этом этаже у нас мокрые точки нету потому что здесь у нас будет раковина, но просто его технически некуда поставить поэтому здесь кухня а мокрая точка у нас для санузла на третьем этаже если мы будем считать гараж первого этажа и здесь также у нас соответственно имеется своя мокрая точка она будет находиться вот здесь вот здесь все выводы также для кондиционеров дальше здесь выводы здесь можем сделать а, маленькую такую прачечную огородить здесь заборчиком и здесь поставить прачечную вот. получается у нас входная группа с улицы Сейчас мы не будем выходить потому что там выложим бетон вот такая входная группа работаем работаем не решаем и тут у нас получается гаражная зона заезд для машины пожалуйста вот так он выглядит нажимаете кнопочку и ворота у нас заезжает По территории, давайте я вам покажу, все будет в брусчатке, даже с нижнего этажа вот, у нас все видно. Центральная канализация, свет, вода, газ, все коммуникации введены. С любой точки, с любого таунхауса мы будем видеть море. Ну, не с любой, а с любой точки верхнего этажа. Как раз-таки раз на эксплуатируемой кровле. Как видите, они уже почти все закончены. Здесь уже идут такие окончательные работы. И сейчас будет облагораживаться сама территория. Вот, все у нас здесь привезена брусчатка, делается дороги. Вот это все будет выравниваться, вот, привезут зелень, все это будет также обыгрываться, все зеленое. А, сейчас я как раз дойду до отдела продаж, покажу вам, как это будет выглядеть. Вот такие у нас вот. Триплексы. А, вот это у нас дуплекс, дуплекс. И вот они триплексы. Три триплекса и два дуплекса. Вот эта вся часть делится на два. Попробуем зайти. Покажу по территориям. У нас от 139 квадратных метров до 196. Это, естественно, включая кровлю. Да, сюда пройти можно. Давайте попробуем в дуплекс зайти. Ну, Получается также входная группа отдельно, и здесь заезд для гаража, для машины. Здесь у нас также будет мокрая точка. Вот. Ну и получается вот так кухня-столовая. Обширная, пожалуйста, также вот они проведены, все коммуникации. Ну, в принципе, что дуплекс, что триплекс, я думаю, не сильно друг от друга отличаются. Все просто чуть-чуть подлиней Вот, пожалуйста Опять же, вот она все море Не перекрывает даже вот этот Три плюс у нас вот. Давайте пройдем все-таки на Верхнюю часть Вот она, наша мокрая точка Здесь делаем ванну, джакузи, кабинку Кому как удобно Здесь у нас одна спальня с выходом на балкон давайте как раз продемонстрирую что опять же здесь везде у нас прекраснейший вид на море у вас есть свое своя зона в виде эксплуатируемой кровли пожалуйста вот. вид на море но при этом нету толпы соседей так вот предположим в этом доме вы хотите большую площадь там три комнаты но вот в такой квартире, ну, в таком доме жить не хотите. Пожалуйста, вот вам идеальное решение это как раз таунхаус. Это квартира. Ну, больше квартиры. Можно сделать три комнаты. Большая кухня-столовая. Со своей зоной, со своей парковкой. Вам не надо а, приобретать отдельную парковку, искать место для парковки. Вы всегда подъехали, и у вас свое место гаража. А, придомовой паркинг также смотрите как все делается весь утеплитель вентилируемый фасад это у нас дорогостоящая люкобон вот эти все материалы застройщик покупал еще а, до 24 февраля вот, прошлогоднего поэтому он знал что будет до конца доводить этот проект поэтому закупил все материалы как видите эти материалы не привозятся, они уже все здесь были поэтому весь а, комплекс сдается. Сдается причем он в тот промежуток, который он сказал, вот, а был до мая, они должны уже сдать весь комплекс. Причем здесь уже продано, сейчас скажу, на 60 процентов, насколько я знаю, но еще есть варианты для себя, поэтому если интересно тем, кому нужны большие квартиры, и вы не можете себе подобрать а, идеальный вариант это таунхаусы. Своя зона, где вы можете спокойно отпустить ребенка. Он у вас здесь обегает. Здесь и будет а, две детские площадки. Давайте покажу. Вот там, где у нас отдел продаж. Вот эта черная такая стоит. Ну, как сказать, Никибитка. Вот такая у нас будка. Вот, ее будут убирать, там будет у нас детская площадка вот, И еще одна будет детская площадка Но по проекту, а, здесь застройщик сам уже Он сейчас а, по проекту, как все доверить, доведет вот, Он нам уже будет говорить, где это будет детская площадка Так что детей можно спокойно отпускать Самим можно отдыхать а, Эксплуатированную кровлю для этого как раз располагает всем а, Застройщик также все заканчивает Он делает сам за свой счет эти перголы Вам остается только сделать внутреннее наполнение Пол, там, если нужны теплые полы, пожалуйста двухконтурный котел позволяет сделать вам теплые полы по, всей, по всему дому Пожалуйста, это все а, возможно Сделали теплые полы И можно жить и отдыхать Это вот как раз для тех, кто хочет большую квартиру вот. Только это намного лучше Со своей парковкой сразу, со своей а, закрытой территорией Вот такой вам вариант ну, это как раз, не, ну не скажу, что по многочисленным просьбам, это по просьбам наших зрителей, кто просил как раз, чтобы я вам сделал обзор таунхаусов. Надеюсь, вы удовлетворили свое любопытство. Если какие-то вопросы еще по ним остались, вы можете писать, звонить. Номер на экране. Видите? компания вы нашу знаете, компания UDV, зовут меня Вячеслав. Ну, в любом случае, так как у нас главный все-таки Дмитрий, можно звоните к нему, он тоже вам поможет и подскажет. Вообще любой сотрудник нашей компании вам с подбором любой недвижимости в городе Сочи сможет помочь. Вот. Так что по традиции, как всегда, попрошу поставить вам вас лайк нам. Вот. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте комментарии, пишите комментарии. Вот. Понравилось, не понравилось. Ну и. До скорой встречи!